На улице наступила ночь. Меня ведьма катила зелем отравления, где она только черт знает. Ну или ежики. Ну а мне чрезвычайно плохо. А, еды у нас навалом, прям я вижу. Ну, чисто можно пожарить без пилоновский салау. Короче, э, что у нас получается? Циркулярная смерть. Нам нужна темная материя. Он называется темный слиток. В конце всего выживания, как я писал в описании вчера, ну, я сегодня выложил, но снял вчера, как я написал в описании э -э под роликом, что все моды, с которыми я играл и играю на данный момент, я покажу только лишь в конце э -э выживания. Вот, все, да. Спасибо, до свидания. Сейчас мы попытаемся найти шахту и, главное, не сдохнуть. Это водичка, а нам нужна шах. Ну, вон, например, что это у нас? То у нас говно в полосочку. Это вот не страшно, вот, вот такая вот сущность. Обычно ничего хорошего себе не несет. Арава, арава напала на араба. А ой, осуждаю, осуждаю такие. Ай, страшно. Вот эти вот топоты, доводы, всякая такая. Отошли, отошли. Где там это говно? А, -а, -а. все, нам жопа. Я нашел. Бежать, бежать, бежать, бежать, бежать. Крипер. О oh мой гад. Крипер. Спасибо. О, о, о. Ну все, пацаны, давай резня, резня, погнали. Так. Да ты лыпалы! Так, ладно. Буфаст, пробираемся. И метки, пацаны. Так. Делаем все как можно аккуратно. Привлекаем как можно меньше зомби, которые могут нас грохнуть. Да автомат мне в калаш! Всё, я отказываюсь в это играть, я отказываюсь в это говно играть. Вернемся уже утром. Фух, ладно. Теперь хотя бы... Я отказываюсь в это играть. Из него, кстати, броня выпадает. Это... Это чё, говно? Это байты, пацаны. Это байты. Это японский автопром. Да гоните вы чё! О, боже. Все. По стелсу сейчас, сейчас по стелсу, чтобы вон эти дебилы меня не заметили. А, По-моему они как раз таки стоят в том месте, где, Извиня... извиняюсь, извиняюсь, они стоят прямо возле шахты, в которой единственный есть проход, и скорее всего есть даже полезные руды. Какие вы, однако, все чутко слышащие. Нет, ну вот, скелет, кстати, ведьма слышно опять. А у меня, помнится, есть один опыт такой... <гас> Вс ⁇ Нет. Хотя... Всё, мне пофиг я пуховик ну и примерно куда-то сюда наверно нам надо копать потому что там сейчас стоял у нас руда где-то здесь перестал я его убить короче он меня не атакуют вот с этого расстояния но я все равно не могу найти это место. С нашей рудой. А, не, нашел вс. I am из moving из Москвы. Пон, да? Да пошёл ты! Говно в полоску! короче, все. А, бфаст просто. У меня даже мон монтировка сломалась. А, ее скрафтить можно. Все, тогда. Кстати, жизнь удалась. Я не знаю, зачем я с каменной киркой, потому что она мне так и так не нужна. Все, просто бы... А, он исчез. Он исчез. Отлично, отлично, отлично, отлично. Все, просто бы фаст. Добываем, добываем, добываем, добываем. е матья здесь. Не, ну бы фаст у нас не получится. Главное, чтобы зомби не напали. Вроде бы здесь никого нет. Ладно, пока пока живем. За за 6 минут ролика умереть 5 раз это. Ну или больше. Это сильно, это уметь надо, пацаны. Записывайтесь на курсы. ру майнкрафт слэш W Юхарь. Сухарь. Мне пофиг. Я пошел переплавлять это все дело. Вот это вот все дело. Я просто пойду и переплавлю это, и мы сделаем циркулярную смерть. В конце-то концов. И нам нужно будет пройти в тот домик, который мы все время видели <pilgrimage> короче, ладно это у нас есть, это мы забираем две вот этой штуки это сюда все делаем бэнь бэнь уэнь тут тут туц, все пошла отсюда и бежим в тот дом. Может там что-то полезное есть. Посмотрите на нее. Это же монстр девяностых пацаны. Вон там вот где-то дом должен быть по факту. По факту, но без факта. Именно поэтому. А, именно поэтому. Поэтому что? Вот он дом, все отлично, отлично, отлично для. Извиняюсь. Пустой. Слава богу. Слава богу. Так, ну, патроны эти нам не нужны. А, о, все, отлично. Это тоже мы забираем. Вот это тоже забираем. Так, что у нас? А, угу. Значит, у нас по плану еще построечки которые попадут нам на пути на базу нам опять полфиг, сдохнем появимся сдохнем смонтируем сдохнем все сделаем о еда живая короче смотрите в чем прикол циркулярки бац и все вот эти вот партиклы это кровь если чего. то есть жертва которая ударила циркулярка она истекает кровью вот такие пироги, пацаны. Вот такие вот пироги. Тесак, нож, э, палки, гвозди нам не нужны. Вот это тоже нам надо. Так. О, мост. Еще один. Кстати ка. Эстетика. Оу, е. Е-ма! Арабы, все, я к вам. Это было больно. Это было больно, это было неприятно. Сундучок сразу вижу. Чипс. Короче, а, поскольку мы сделали циркулярку, у нас следующая по плану сделать верстак а, для создания автоматов и пистолетов. А... Это, кстати, нам тоже может пригодиться. А, так, здесь пусто. Осуждаем такое. А ага. звук воды. О, а, железо. Короче, создание верстака. А, нам нужен блок железа. Ну, вот это вот. 4 железа мы надыбаем, а вот блок мы найдем в шахте. Ну, то есть не сам блок, а кусочки железа. Переплавим в такое, да. По эстетике, короче, что сделаем. Эстетики Макарова, кто не знал, да. Я его фанат. Ладно. Шутка. О, по ноже доктора, ура! Я теперь не, это, голожопый. Я бы сказал, но YouTube такое, скорее всего, не пропустит. Особенно от меня. Там получается черно жопый черно жопый э, желто-черный, э, начинается на П и заканчивается на Л. Дальше вы знаете. Надеюсь, потому что разжевывать это все вам, ну вы не малолетки там какие-нибудь. Хотя кто вас знает? Всё, сейчас чем молодежь только не смотрит. Всех этих ваших Де, э, дед инсультов и ваших этих э -м, мстителей после токийских мстителей которые ридановцы стали пересмотрели такийские мстителей и вообразились ридановцами джокер, кстати а вообще конечно эта субкультура пошла от аниме хантер x hunter но мы упустим этот момент где... <свот> проволока <свот> Туда, туда, туда, туда, туда, нам надо! Бежим, бежим, бежим, бежим! Сюда! Ух ты шьё! Эндермены, эндермены, эндермены. Так что нам не надо. Нам не нужна бутылка воды. Я хз зачем я это собираю. Гнилая плоть. Медь играет. Так, Так, косточки факела я и так хорошо вижу. Дом наполовину сломан из-за спавна деревьев и вот этих вот блок. Пустая банк. Ну, у нас тут все пустое, я понимаю. Чипсы эти ваши всякие. Да. Скелет, вот это вот нам надо, это тоже. Антиголд, знаете, как может спасти в один момент? То есть у вас нет еды, а у вас полосочка, можно сказать, практически скоро вы перестанете бегать и он, знаете, он так нормально спасает. Серьезные, Такой пустой дом. Боже, я разочарован в тебя. Короче, нам ну, надо туда, потому что я там тоже видел построечки. Я, конечно, теперь больше не боюсь вот этих вот зомбарей, но все-таки опасаться стоит. Аравы нападут, и не отобьешься. Ху, мувики. Туда их. Ухуляля, да. Домой бота. Всем лежаете, ружье на кол, то есть на пол. Пу -пу. О, здорово. Во-во-во, я об этом и говорил. А, не-не-не-не-не-не-не, -а -а -а. нет. Даёшь просто ты. Я dead inside. Я расстроен, я обижен. Не обращайтесь ко мне. Даже не трогайте меня. Вообще, я вам запрещаю. Домой. с скелетом. Т туда тебя и тебя вот это по моему бомба да да это была бомба туда тебя description on the channels ой oh, yeah. здорово понял да будем уголька! Да будем уголька! Потом железо. А, потом сделаем верстак. Думаю, если мы по одному предмету. Ну, скорее всего, здесь мы уже сделаем верстак. А уже в следующих видосах мы будем усиленно сдел... пытаться сделать пистолеты. Пистолет и автомат. Наша задача, как и всех майнкрафтеров, пройти Майнкрафт. То есть убить дракона. А со всеми модами и остальным этим то думаю дракона мы сможем убить еще причем зомби стали с таким чутким слухом что это ж трэш. невозможно нормально находиться ты ебабо Спокойно. знаю, что ты все слышу. Гомани споруси. А то у меня тут лопата есть. Все, пошел отсюда. Нас там не ждут. Нам там не рады. Мы лохи, да. Позорные. Мы ушли с... с поднят, тогда с опущенной головой вниз, да. Н много железа, ну, скорее всего, да, мы быстро сделаем. Сейчас верстак. Верстак мы быстро сделаем. Если что-то всего этого, все-таки стоит сделать броню. Все-таки стоит сделать броню, броню мы сделаем все-таки. Та -та -та. домой батов ты мне не нравишься так теперь наша задача каким-то образом добежать до базы тоже вариант ладно 10 материи пацаны что ты там орешь говно в полоску так я так понимаю я ж здесь То есть доски вообще не понимают, только в равном. Ой, нет, тебя-то я помню. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Братан, давай, до свидания. Тебе будет легко. Сюда иди, ты. Ты не ты. Съешь, не керсни. О, пауки. Летом в ВХ, ой, а им? Какой паразит! Ты чеф малолетний? Ты где? Давай сюда! Ты, давай, я, ты, я же знаю, что ты меня, я тебя боюсь. Ну и лох ты! О господи! Что не видел то приключение? спасибо, до свидания. Uh, <соспорожда> у нас уже здесь какая-база. Это база. Байз. Да <соспорожда> <соспорожда> нормально, уже все. Можно крафтить, так сказать. То есть делаем вот так вот. Сюда вот так, вот так, вот так. А из этого уголь падает. Яма. А это не ломается. ГГ. Очень долго. Что-то пором, что ли? Нет, киркой. В следующем видео нам придется искать алмазы. Много алмазов. Потому что для крафта... Так сказать, для крафта одного автомата и патронов. Нужны... Алмазы. Пизд. Да ты гонишь, что ли? Все очень просто правда сам чуть не сдох ну да ладно сюда сюда сюда сюда да и пофиг так короче вся будем складывать вещи Ну вот так. Э -э ладно. Пофиг. Так, ч? Смотрите, получается. Уф, 38 железа нам надо. Для крафта вот такой вот. Э -э сосочки, можно так сказать, да. И золото. Четыре штуки. А для автомата.. Да. не дурным. вот нам нужен вот такой вот потому что это имба это я вам говорю нужно 76 железа и 3 алмаза мк 18 мод 1 для него я еще собирался обвес сделать здесь да они здесь есть отлично так что ребята на этот раз я с вами адекватно попрощаюсь Спасибо, что присутствовали на второй части данного видоса, данного данного, данного данного, выживания. Надеюсь, я не перестану это снимать. Ну а так, всем спасибо, всем пока, ставьте лукасы, чесноки, колокольчик тоже не забывайте, пока-пока.